приведение территории и размера народа-населения в рациональное соответствие и начало строительства государства и общества внутри каждого из этих государств. Отсюда расцвет удельной Руси в 12-м начале 13 века. Я бы сказал, в известном смысле, это был первый случай Золотого века в истории восточных славян и будущего русского народа. Они потом еще пару раз туда попробуют попасть, но такого полноценного попадания уже потом, вплоть до XVIII века, не будет случаться. Да и в XVIII веке полноценно попасть в Золотой век не удастся. Крепостное право будет мешать. Не забывайте, друзья мои, никакого крепостного права до нашествия монголов, да и после его на Руси не было. Крепостное право в этот момент существовало в западной части Европы. Правда, не в тех размерах, которых потом оно достигло у нас, да и кончилось в XIV веке. Но в этом смысле 12-й, начало 13 века – это эпоха, в общем-то, жизни свободных славян и финоугров на территории распавшейся Киевской Руси. Потому что даже все рабы и челядь, о которых, холопы, о которых идет речь, они все таки не составляли больше одной четверти населения простого.